Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт без выпечки. В нем нет коржей нет крема. Он однородный, самодостаточный, и безумно вкусный. Основными ингредиентами является клубника и сахар. Здесь у меня клубничное пюре. Я его уже уварила с сахаром. Оно у меня вот довольно-таки плотное. Но податливая. То есть я сегодня его буду взбивать в планетарном миксере. Как приготовить зефир ручным миксером. Как приготовить его планетарным. А также подробный рецепт вообще приготовления зефира. Ссылочка появится на экране. И все ссылочки будут под видео в описании. Если вы хотите прям от А до Я научиться готовить, тогда переходите по ссылке смотрите подробное видео. Для начала мне необходимо взвесить пюре 350 грамм. И сюда же очень аккуратно вобью два белка. Все. И, кстати, если вы варите свое домашнее варенье, оно у вас настолько густое, как сейчас у меня, тогда, в принципе, можете готовить на варенье, либо какой-то брать джем. Пробуйте, экспериментируйте и пишите в комментариях, что у вас получилось. У меня миксер слабенький, китфер 1324, он максимум работает 10 минут и потом выключается. Поэтому я буду взбивать в два этапа до того состояния, когда меня будет устраивать моя взбитая масса. Она должна быть очень-очень плотной. Если вы будете взбивать ручным миксером, ручным отлично получается зефир. У меня есть видео тоже по этому поводу. Поэтому не бойтесь, просто делайте наполовину порции. Все получится. Я пюре взбивала 20 минут. Посмотрите, какое оно у меня получилось. Плотное, обалденное. Я отставляю в сторонку и буду готовить сироп. Мне понадобится агар-агар 12 грамм. 150 миллилитров воды. И ставлю на огонь. Варю кисель. Огонь большой не делаю. Вот он у меня уже булькает и ты такой густой-густой. Добавляю сюда 360 грамм сахара. Перемешиваю и варю сироп до готовности. Сначала сахар растворится, затем закипит. И после закипания варю примерно 5 минут, либо до температуры 110 градусов, либо до чего покажу позже. Сироп уже кипит. Смотрите, какой он белый-белый. Сильно большой огонь не делает, потому что у меня обычно пригорает. Поэтому такой, чтобы кипело вот так. И помешивается снизу. И лопаткой вот так проверяете, как стекает масса. Почему-то все жалуются на слово сопелька, но в принципе на нее все ориентируются. Если у вас есть какой-то другой альтернативный вариант названия, пишите. Я с удовольствием его буду использовать. Меня как бы устраивает. Видите, стекает с лопатки масса. Говорю, еще так проверяю вот тянутся такие две ниточки они должны застыть Вот, в принципе сироп готов Но я смотрю по термометру 110 градусов нет поэтому я выключаю немножко дарает немножко остудить чтобы сироп стал более-менее прозрачным сильно не остужайте сейчас он станет немножко попрозрачнее и я буду вливать тонкой струйкой ну там струйка какая получится в принципе но главное чтобы со дна вы все сгребали в одежу миксера иначе вот этого количества может допустим не хватить для того чтобы стабилизировался зефир поэтому это важно меня так учили говорю вам я так делаю всегда Зефир готов, вот он у меня взбился прямо чересчур, что вымазал мне миксер. Дальше у меня вот такая разъемная квадратная форма. Беру растительное масло, смазываю пока, закрепляю какими-нибудь зажимами, так. перекладываю массу в кондитерский мешок. И теперь заполняю форму. В середину можно ложить начинку. Ссылочка на такое видео у вас появится на экране. Сейчас я делала круглый зефироторт, и внутри у меня была ягодная начинка. Так, добавляю так, беру палетку, смазала также растительным маслом и выравниваю. Оставляю стабилизироваться при комнатной температуре примерно 6-10 часов. У меня прошло 10 часов. Зефир готов. Посмотрите, какой он упругий. Сейчас покажу на маленькой зефирке. Так как порция была большая, то есть у меня часть пошла на торт, часть просто на зефир. Его необходимо посыпать сахарной пудрой. Посмотрите, какой он классный внутри. Он очень нежный, тает во рту, особенно клубничка. Ну, просто вкусно очень. С учетом того, что тортик будет подарочным, необходимо сделать подложку. Эта подложка маловато, поэтому буду делать такую же, только побольше. Мне понадобится пеноплекс и клеевая пленка. Вот как выглядит пеноплекс. Он здесь толщина 2 см. Мне вот достаточно будет. Ширина торта 16 сантиметров, Я возьму ширину подложки примерно 20-19 см. Вот такой получился квадратик. И мне осталось только обклеить его клевой пленкой. У меня вот такая. Продается в хозяйственных магазинах, там дешевле, и строительных. Беру вот такой квадратик с запасом. То есть у меня будет завернуто со всех сторон. Осталось только протереть водкой или спиртом. Наверх укладываю салфеточку. Класс! У меня есть трафарет вот такого плана и пебезды. Я сделаю, якобы будет такая небольшая надпись приклеиваю аккуратненько. У меня какого порошок самый обычный 9098 беру сито. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. А, ура, получилось классно. Так, он очень легкий воздушный и никто не догадается из чего он на первый взгляд сделан подумает суфле я допустим не очень люблю птичье молоко так. теперь мне нужно торт закрепить я возьму шпажки И спрячу торт у меня получается 15 на 16 поэтому мне необходимо все четыре стороны сложить и э, сделать пергаментную полоску значит я сделала вот такую полосочку у меня высота 6 сантиметров то есть высота тортика 5 а 6 сантиметр будет так вот выступать немножко склеила монтажной лентой бумажной и сейчас растопила шоколадную глазурь. Так, убираю в сторонку. И заворачиваю торт. Прижимаю, чтобы у меня шоколад прилив. И отправляю в холодильник. Шоколад хорошо застыл. Теперь я аккуратно снимаю пергамент. В предыдущем видео я готовила шоколадный декор, пион из шоколадной глазури. Вот так он выглядит. Клею сейчас на шоколад. У меня есть вот такие блестки пищевые. Я немножко... Ой, здорово, даже по-другому смотрится. Блестит очень красиво. Возьмем чужный камбурин. И я вот этот шоколад подкрашу. Вот такой получился простой тортик у меня. Он очень необычный, вкусный, легкий, тает во рту. Нету ни выпечки, ни коржи, ни муки, ни крема, ни масла, вообще ничего. Абсолютно безопасно, здорово и безумно вкусно. Кому это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока.